Мы сегодня в Кембридже, в лаборатории Microsoft Research, чтобы побеседовать с профессором Саймоном Пейтоном Джонсом, основателем и участником общества Computing at School, главным научным сотрудником здесь, Microsoft Research, советником нескольких министров и с автором языка программирования Хаски. Я собираюсь поговорить об алгоритмической эффективности, сложности алгоритмов и понятии о том, что некоторые алгоритмы в действительности лучше, чем другие. Саймон, большое спасибо, что согласились побеседовать с со нами. С удовольствием. Итак, мне бы хотелось немного поговорить об алгоритмической эффективности, сложности алгоритмов и понятии о том, что некоторые алгоритмы кажутся более хорошими, чем другие. Даже в контексте повседневной жизни кажется, что есть множество алгоритмов решения одной и той же задачи. Некоторые из них выглядят лучше остальных. Какие примеры вы бы привели, чтобы проиллюстрировать это? Да. Так, есть очень простой алгоритм, который можно применить, если вы ищете номер в телефонном справочнике. Вот что можно сделать, чтобы найти джей Смита или Джейн Смит. Вы можете начать с первой страницы и просматривать. Есть тут Джейн Смит? Нет. Переворачиваете страницу, просматриваете ее. Есть Джейн Смит? Переворачиваете на следующую. В конце концов, вы найдете Джейн Смит, но это займет много времени, и никто в здравом уме не будет так делать. Что же вы сделаете? Вместо этого вы возьмете да откроете справочник где-то в середине и скажете, «О, тут у нас мейнинг, значит, нужно смотреть во второй половине». Дальше откройте середину этой части. А теперь слишком далеко, тогда вернетесь назад, как бы прокладывая путь к Джейн Смит. Понятно, что это не будет просто быстрее, а можно многое сказать о том, насколько будет быстрее. Вот еще один пример совсем из другой области. Если вы хотите пройти через Лондон от вокзала Кингс Кросс до вокзала Ватерлоу, вы можете начать просто случайным образом выбирать повороты, просто наугад, по собственному желанию. И в итоге однажды вы, вероятно, придете к Ватерлоу. Возможно, будете очень старым уже, но, вероятно, все же доберетесь. Один из других возможных способов, это, скажем, если вы знаете расстояние, насколько далеко вы от Ватерлоу, если по прямой. Тогда можно всегда выбирать поворот, который приблизит вас к конечному пункту. То есть зачастую есть разные способы достижения одной и той же цели, которые хоть и достигают этой цели, но могут сильно различаться по времени. А что по поводу классических примеров алгоритмов для поиска и сортировки, которые мы хотим рассмотреть на этапе 3? Как донести идею о том, что некоторые из них лучше других? Ну, поиск и сортировка явным образом даются как примеры в программе обучения, потому что это задачи, которые очень легко объяснить. Все знают, что значит найти что-нибудь в телефонном справочнике или отсортировать игральные карты по порядку. При этом у них также крайне большое разнообразие возможных алгоритмов решения, поэтому из них получаются весьма хорошие примеры. О, и в-третьих, они встречаются повсеместно. Громадное число компьютерных программ и систем выполняют сортировку и поиск тем или иным образом. Вот по этим трем причинам это очень хорошие примеры. Они демонстрируют общий принцип. Возьмем поиск как конкретный пример. Мы его обсуждали чуть раньше. Телефонный справочник. Если мы хотим более формально говорить о времени исполнения, если в справочнике будет 1000 имен или 1000 страниц, то сколько в среднем времени мне понадобится, чтобы найти Джейн Смит с помощью линейного поиска? Ну, это может занять... В общем, ясно, что не больше, чем тысячу страниц. А сколько в среднем? В среднем около половины. Иногда меньше, когда попадается раньше в алфавите, иногда больше, но после большого числа предпринятых попыток, большого числа вопросов, будет, ну, может, около 500 страниц на вопрос. Теперь, если я буду использовать метод деления пополам, то сколько это займет? Итак, я начинаю со справочника в 1000 страниц и перехожу к 500 в нужной половине, потом к 250, 125. И если я продолжу делить на 2, то можно будет увидеть, что я доберусь до нужной страницы всего за 10 проверок. Разница между 1000 и 10 огромна. Значит ли это, что алгоритм работает в 100 раз быстрее? Нет, он гораздо лучше. Если справочник будет иметь миллион страниц, то в среднем будет получаться 500 тысяч для линейного алгоритма, а с делением пополам получится всего лишь 20. Это намного больше, чем в 100 раз быстрее. То есть, в общем-то, чем больше задача, тем больше ускорения дает умный алгоритм. И это один из главных поводов восхищения разработкой алгоритмов. Можно быть настолько быстрее, просто используя более умный подход. Даже самый слабенький маленький компьютер может быть производительнее самого большого суперкомпьютера в мире на достаточно большой задаче. Это довольно захватывающе. Более умным подходом. Это чудесно. А что насчет сортировки? Сравнение, к примеру, сортировки пузырьком с быстрой сортировкой. О, сортировка имеет точно такой же вид накладных расходов. Тут получается похожее ускорение. Один из простых способов сортировки — это просто линейно просмотреть все элементы, чтобы найти наименьший. Если вы пройдете все до конца, то найдете наименьший элемент. Затем кладете его в самое начало. После чего будем обрабатывать другие элементы, линейно просматривая их в поисках наименьшего и положим его в следующий. Можно заметить, насколько это будет долго. Действительно, если есть 100 элементов, просматривать придется сначала 100 штук, затем 99 штук, затем 98 штук, потом 97 штук. Сколько же это времени займет? Ну, в среднем около 50, плюс 50 плюс пятьдесят плюс пятьдесят и так сто раз. То есть у нас тут квадратичная сложность получается, знаете ли. Можно ли сделать лучше? Конечно, да. Есть несколько алгоритмов, таких как быстрая сортировка и сортировка слиянием, которые дают логарифмическую сложность. То есть они будут намного быстрее, чем простой линейный алгоритм, который я описал. Также, как будет быстрее поиск делением пополам в телефонной книге. Так что поиск кажется немного более простым в объяснении для первого раза. Алгоритмы сортировки немного более сложные, но у них точно такой же тип параметров производительности. Худший случай может быть как минимум квадратичным, что очень плохо. А хороший алгоритм может быть логарифмическим, или n-логарифм n, что намного лучше. Сильно-сильно лучше. Стоит ли ученикам реализовывать эти алгоритмы в коде на Python или Scratch? Или же понимание идеи о настолько большей эффективности алгоритма приходит просто во время обдумывания всего этого? Нет, совсем нет. Я бы определенно сначала сделал реализацию. Нет ничего более наглядного, чем на самом деле… или можно предложить детям проделать это в классе. Берете… Я делал такое на лекции для студентов. В одной стороне комнаты студенты записывали числа от 1 до 1000 и вроде как линейно просматривали их в Вычеркивали. И на другой стороне тоже вычеркивали числа. Одни ребята завершали гораздо быстрее других. Вам просто это видно, так? Итак, я бы сначала сделал все вживую, без привязки материала к информатике. После этого уже можно писать программы и измерять время исполнения. Можно составить табличку и нарисовать графики. График для одного растет довольно ровно, а другой график взмывает в потолок. Наглядность очень важна. Можно изменять размер исходных данных. Для 10 элементов при сортировке 10 элементов, важно ли, что используется линейный поиск или деление пополам? Нет, все происходит мгновенно. Компьютеры быстрые, так? Вы не заметите разницы. А если у меня будет сотни миллионов элементов, смогу ли я заметить? Еще как смогу. Вам нужно увидеть это увеличение по-настоящему на своем компьютере. Очень наглядно. Теперь вы можете сказать, о, надоело заниматься этим только экспериментально. Можно ли как-то это объяснить? Разобраться в том, что происходит. Вот теперь у вас есть мотивация, чтобы это сделать. Потому что вы увидели, насколько большая получается разница. Иногда мы говорим об эффективности по времени и эффективности по памяти. Я думаю, что примеры, которые вы привели, хорошо проиллюстрировали эффективность по времени. Но как быть с эффективностью по памяти? Эффективность по памяти – это зачастую компромисс. То есть эффективность по памяти значит то, сколько байт памяти понадобится вашей программе для выполнения. Иногда можно представить, вы можете написать программу, которая будет требовать немного памяти, но много времени. Или может быть много памяти и меньше времени. Так, посмотрим, смогу ли я привести пример. Думаю, да. Если продолжить наш пример с сортировкой, думаю, вы могли бы сказать «Хорошо, я ищу минимум, представим, что исходные данные на ленте, так?» Вы заносите ленту в компьютер, и есть конкретный объем памяти, необходимый для их хранения. Потом вы можете сказать «Я нашел максимум, так?» Выбрасываем его. Теперь проходим всю ленту снова. Мне нужно запоминать то, что я уже нашел, но это не будет занимать много места для хранения. Таким образом, алгоритм достигает сравнительно небольшого использования памяти, но за счет многократных просмотров данных. То есть часто есть дилемма выбора между алгоритмами, требующими много места, но меньше времени, и алгоритмами, которые более эффективны по памяти, но взамен выполняют больше повторяющихся вычислений. Как правило, нужен компромисс. Обычно вы все же используете память для запоминания результатов предыдущих вычислений. Потом ученики узнают о форме записи, о большинстве, что это такое? Как бы вы объяснили? Я бы начал с графического объяснения, с построением графика. Будем придерживаться нашего примера поиска номера в телефонной книге. Если я нарисую график линейного поиска, как он будет выглядеть? Вы просто... Вы увидите, что он окажется прямой линией, так? При 10 тысячах элементов для просмотра поиск займет 10 тысяч секунд или, возможно, 5 тысяч, если просмотр одного элемента занимает в среднем секунду. При 100 тысячах элементов поиск займет 100 тысяч секунд или, может быть, в среднем половину от этого. Если же, скажем, вы будете разделять пополам, тогда вы заметите, что график растет намного медленнее. Потом можно построить эти графики и сказать, а насколько медленнее? Вообще время исполнения для линейного поиска, ну, понадобится, если есть n элементов, 10 элементов дают 10 просмотров, максимум 100 элементов максимально 100 просмотров, 1000 элементов максимально 1000 просмотров, так? И сколько же для n элементов, сколько максимально будет просмотров? Конечно же n, правда? Будем говорить, что порядок алгоритма n, потому что он требует порядка... Он выполняется примерно за n шагов. Возможно, за 2n или И половине. мы записываем это как о большое. n? Точно. В записи мы пишем o от n, да. Теперь разберемся с делением пополам. Теперь нам нужно немного подумать, сколько раз мы будем делить число пополам, пока не получим единицу. Если возьмем 1000, поделим на 2, на 2, на 2, на 2, на 2. Когда получится единица? Примерно через 10 раз. Сейчас вам понадобится немножко математики, чтобы сказать, что тут у нас логарифмы, так, или степени двойки. Получается неплохой такой плавный переход к математике, правда? Но вернемся назад. Ладно, в среднем число шагов для n элементов будет логарифм по основанию 2 от n. И мы говорим, что это O-большой логарифм по основанию 2 от n. Причина, по которой мы пользуемся O-большим, это на самом деле не шибко важно для наших целей, будет ли для линейного алгоритма будет ли n шагов, или n делить на 2 шагов, или 2n шагов, так? Так называемый постоянный множитель по мере роста размера исходных данных совершенно затмится разницей между прямой и логарифмом. Вы можете сказать, вот алгоритм, которому нужно 100 умножить на логарифм n шагов, чтобы получить ответ. А вот другой алгоритм, которому нужно только 1 умножить на n шагов, чтобы получить ответ. Ну ладно, 1 умножить на n звучит лучше, чем 100 умножить на логарифм n, по крайней мере для маленьких n. Но когда n становится большим, то логарифм n постоянно выигрывает. Таким образом, о большое вроде как нивелирует значение постоянных множителей. Итак, я бы объяснял это в режиме диалога с графиками и выяснением того, что произойдет, когда числа становятся очень большими с построением таблиц. Я бы сказал что-нибудь вроде... Ладно, теперь команда А. Ваш алгоритм работает за единицу умножить на n. Команда Б. Ваш алгоритм работает за миллион умножить на алгоритм n. Что, согласитесь, звучит гораздо хуже, правда? При каком n победит команда B? Я бы использовал подход типа такого, думаю. Итак, должен ли алгоритм давать четкий ответ? Всегда ли это необходимо? О, вообще-то нет. Обычно мы пишем алгоритмы, мы подразумеваем конкретный ответ. Будь добр, найди Джейн Смит и скажи мне точно, есть она тут или нет. Однако есть целый очень любопытный класс алгоритмов, которые называются вероятностными и дают нам только вероятностные гарантии для результатов. Я приведу один пример такого алгоритма, но они все великолепны. Алгоритм был разработан парнем по имени Майкл Рабин на основе более ранней работы. Он отвечает на такой вопрос, является ли число простым или составным. Составное число – это произведение двух или более множителей. Ответ на такой вопрос очень важен в криптографии. Потому что в криптографии нам нужно уметь находить очень большие простые числа. Конечно, один из возможных способов на него ответить, это просто разложить число на множители, так? Но если число состоит из, ну вы поняли, 10 тысяч знаков, то разложить его на множители очень трудно. Вообще-то эта задача не просто линейная, она даже не квадратичная и даже не кубическая, она экспоненциально сложная. То есть очень-очень-очень трудная. Одна из так называемых NP-полных. Вы можете подумать, вот засада. Но Рабин нашел очень искусный алгоритм, который делает вот что. Он очень быстро может сказать вам... Он быстро исполняется и говорит вам либо, что число точно составное, то есть совершенно точно оно, произведение двух или более других чисел. Но вот я не скажу, каких именно. Или же он скажет, я не знаю. Зато если число составное, то он ответит правильно с вероятностью не меньше, чем 3 четвертых. Когда я говорю вероятность, Входные данные алгоритма — это число для проверки и случайно выбранное число. В общем, с вероятностью 3 четвертых про составное число он скажет «Оно составное», иначе скажет «Я не знаю, так?» Теперь представьте, что вы запустили его один раз. Вы спрашиваете «Это число простое?», а алгоритм говорит «Ну, я не знаю». Потом с вероятностью, ну понятно, остается вероятность в 1 четвертую, что вы ошибетесь, сказав «Число точно простое». Но что, если запустить его еще раз с другим случайным числом на входе? И снова с вероятностью 1/4, то есть если вы скажете, если алгоритм вернет нет, то с вероятностью 1/16 число будет на самом деле составным, но вы скажете, что оно простое. Если вы выполните его три раза, то будет 1 делить на 4, на 4, на 4. Если четыре раза, то 1 делить на 4, на 4, на 4. Другими словами, будет единица делить на 4 в степени минус k. То есть если вы запустите его, скажем, сто раз, тогда вероятность того, что он скажет нет все разы, скажет, я не знаю. все разы. Тогда есть вероятность того, что число простое, и вероятность того, что алгоритм ошибся, но она очень-очень маленькая, как единица делить на 2 в степени 100. А это меньше, чем вероятность того, что все это здание развалится из-за какой-то ошибки при проектировании или что меня собьет автобус по пути домой, или эта камера взорвется из-за неполадок с батарейкой. я имею в виду, что когда вероятность становится настолько низкой, то лучше нам беспокоиться о других вещах, вместо того, что алгоритм ошибается. В этом алгоритме выразительно вот что. Он исполняется за очень хорошее время, доли секунды. И если он говорит, что число простое, то есть очень много других поводов для беспокойства, хотя это не точно. Просто невообразимо маловероятно, что он ошибся, поэтому можно ему поверить. Этот класс алгоритмов называется вероятностные алгоритмы, и это целая чудесная область информатики, с которой я был бы рад, чтобы школьники, понимаете, знали о ее существовании и знали пару примеров. Завершение. Одна из великих нерешенных задач в информатике — это так называемое равенство π и np. Что это значит и почему оно настолько важное? Да, в общем, это удивительно захватывающая и красивая задача, с которой столкнулась информатика. Она захватывающая и красивая, потому что она очень просто формулируется, но никто пока не знает ответа. В общем, вы могли бы... Вы навсегда станете знаменитым, если решите ее. Если любой школьник решит ее, как знать, как это может быть, то он будет знаменитым. Итак, вот в чем суть. Нам известны алгоритмы, работающие за линейное время или квадратичное время, возможно, то есть пропорционально квадрату размера входных данных, или, может быть, пропорционально кубу от размера входных данных. Скажем, для размера n могут быть n в квадрате, n в кубе, n в четвертой, n в пятой. Однако некоторые алгоритмы настолько расточительны, что занимает 2 в степени n, то есть они экспоненциально зависят от величины входных данных. Это значит, что если вы увеличиваете размер входных данных на один, то алгоритм выполняется в два раза дольше. Плюс еще один, и будет еще в два раза дольше. Так, всего лишь добавив еще 10, мы получим в тысячу раз большее время, и без разницы, насколько мощный компьютер. Такие алгоритмы попросту неразрешимы на сколько-нибудь реалистичных размеров входных данных. В мире, да и во вселенной нет компьютера, который смог бы справиться с ними. Такие задачи называют задачами из NP, или NP-полными. Они занимают экспоненциальное время. Задачи из π требуют полиномиального времени исполнения штуки типа n, n в квадрате, n в кубе, n в и так далее. И выходит так, что никто не знает, если алгоритмы данного класса, называемые np полными, мы уверены, требуют экспоненциального времени. Но никто еще не доказал, что они требуют экспоненциального времени. Просто никто не знает способа, как сказать, что они совершенно точно такие. Однако, еще никто не показал способа их решения за полиномиальное время. В общем, это большая нерешенная задача. И это еще не все. Есть ни один алгоритм в этой категории, мы думаем, что ему нужно экспоненциальное время, но, возможно, очень умный человек найдет полиномиальный алгоритм. Есть миллионы и миллионы алгоритмов. Если вы решите хотя бы один из них, то решите и все остальные. Потому что они сводятся друг к другу, так? Если у вас есть алгоритм А, то вы преобразуете его в Б, а потом решаете за полиномиальное время. Отлично сработает. Итак, есть класс алгоритмов, называемый NP-полные. И никто не знает, могут ли эти NP-полные алгоритмы быть решены за полиномиальное время. И вообще-то от таких штук зависят средства защиты и криптография. Если вы докажете это, просто покажете полиномиальный алгоритм для них. Мгновенно! Какой-нибудь АНБ направит луч со спутника, чтобы расплавить ваш мозг, потому что вся криптография зависит от такой неподатливости, в смысле экспоненциальной сложности этих задач. Я взял с собой чудесную книгу Гарри Джонсона. Она на сегодня очень старая, но это что-то типа классики на эту тему. Я взял ее из-за чудесных иллюстраций, на которых сказано. В общем, тут человек пришел к своему менеджеру и говорит: Менеджер просит его решить какую-то задачу, и он говорит: Я не могу найти эффективный алгоритм. У меня есть только экспоненциальный, который в сущности бесполезен. Он говорит: персонаж говорит: Я не могу найти эффективный алгоритм, полагая, что я слишком глупый. Было бы гораздо лучше, если бы он мог сказать: Я не могу найти эффективный алгоритм, потому что такой алгоритм невозможен. Однако, несмотря на десятки лет работы над этим, никто так и не знает, правда ли это или нет. И намного лучше было бы, если он скажет: Я не могу найти эффективный на алгоритм, как не могут и все эти чудесные умные нобелевские лауреаты, так? Вот теперь у вас есть причина считать эту задачу сложной. Это значит, что он доказал, что алгоритм из класса NP-полных. В общем, вот так. Хочу еще одну вещь сказать в завершение. NP-полные задачи, хотя все они неподступно трудные для точного решения, мы иногда можем найти очень хорошие алгоритмы для приближенного их решения. То есть мы не должны сдаваться. Классический пример – задача и Жора, так? Продавцу нужно посетить 20 городов. Известно, насколько далеко они друг от друга и где пролегают дороги. Нужно найти такой путь, чтобы посетить все города и пройти наименьшее расстояние. Это NP-полная задача. Никто не знает способа ее точного решения нахождения минимума быстрее, чем за экспоненциальное время. Однако, нам известно несколько хороших алгоритмов приближенного решения, которые почти всегда дают крайне хорошие ответы. Что знаете или думаешь, не просто будет сделать лучше? И они выполняются очень быстро, так? В общем, получить идеальный ответ сущности невозможно, насколько нам известно на текущий момент. Но получить приблизительный ответ, который может быть очень, очень близким к идеальному, это вполне выполнимое дело. Таким образом, есть целый класс с родственной вероятностным алгоритмам, которые дают способ получения алгоритмов, дающих эти ответы. Алгоритмы аппроксимации для вычислительно неразрешимых задач являются еще одним очень интересным классом алгоритмов. Они не дают точный ответ, но их ответ, по сути, достаточно хорош для практических нужд. Как вы думаете, найдем ли мы решение? Найдем ли мы полиномиальное решение для NP-полных задач? Или докажем, что это невозможно? Я думаю, что ни то, ни другое не будет сделано на моем веку. Но это очень плодотворный объект исследования, что-то типа горы Эверест в информатике. На нее активно лезут, погибают попытки забраться, срываются в расщелины. В общем, необычайно продуктивная тема для исследования, экспериментальная площадка для интеллекта в информатике. Однако я был бы весьма поражен, если... Я буду поражен, если кто-то докажет, что π равно NP. Не так сильно поражен, если докажут, что они разные. Совсем как с теоремой о четырех красках. Мы были уверены, что теорема о четырех красках правильная. В конце концов, Эндрю Уайлз доказал ее. Но это было бы все равно грандиозное достижение. Если это случится при моей жизни, я буду удивлен и обрадован. Спасибо вам огромное за уделенное сегодня время. Может быть, вы хотите добавить? Я сюда... с удовольствием с вами побеседовал. Хотелось бы просто, понимаете, выразить смысл волнений насчет такого рода интеллектуальное приключение в информатике это не только про повседневное, ну. Знаете, делание окошечек в программах на Java. Существуют и такие удивительные идеи, которые позволяют... Где вы можете создавать такие чисто абстрактные вещи, понимаете, в мире алгоритмов и структур данных? Штуки, которые раньше не существовали, которые очень-очень изящно что-то делают. Изящность задумки может забороть... Может быть более важной, чем любые навыки программирования. Вы можете получить алгоритмы и построить структуры данных. Они работают в тесной связи, давая огромное усиление. Это поразительно волнующая площадка для разработки и исследований в информатике. Поэтому я надеюсь, что дети, которые будут на новом коллоквиуме по вычислениям, ну знаете, испытают изумление и восхищение от этого. Что ж, отлично. Вы упоминали MP-полные алгоритмы. Это алгоритмы MP-полные или решаемые задачи NP полные Ох, как-то прозевали, это правда? Вообще в этом весь смысл. Эти задачи NP-полные. Поскольку они все взаимно сводятся друг к другу. Весь смысл в том, что мы не знаем, есть ли алгоритм, который может решить такую задачу. Который сможет решить такую задачу за полиномиальное время. Как мы обсудили ранее, может быть несколько алгоритмов для решения одной и той же задачи. Весь вопрос об NP-полноте заключается в том, существует ли полиномиальный алгоритм для решения NP-полной задачи. Ага, очень хорошо. Спасибо, что подловили меня на этом. Спасибо.